Здоровая. Ну...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 Начнем с того, что то, что на тестовом сервере существует уже на данный момент три новых обменника. Это всеми уже привычный обменник тыкв, обменник шаров и обменник эксклюзива. В обменнике тыкв нас с тобой будут ожидать такие автомобили, как Lada 2170, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, УАЗ Патриот, rx 7, BMW E60 530D, а также Tesla модель S-Plate. Новые аксессуары, такие, например, как рука зомби и бита Goodnight. Это, кстати, та самая бита Харли Квин, если я не ошибаюсь. Но не путай, пожалуйста, ее с молотом Харли Квин. Данный молот мы с тобой получим за прохождение квестовой линии Добра и зла конкретно линия зла. Также там мы сможем получить такие аксессуары, как маска коня и маска респиратор. Ну а также нам будет доступна с тобой одежда Харли Квин, которую мы не так давно с тобой видели в одном из прошлых моих видеороликов. Одежда тыквы я так понимаю, это будет именно тот самый знаменитый старый скин, который был еще придуман до создания девятого сервера. Одежда Рестлера, Бумыча и одежда ID2. Что-то такое я не знаю, но одежду Рестлера и Бумыча мы с тобой также уже видели эти скины в одном из роликов по обновлению. Ну и соответственно конвертация тыкв по курсу. Одна тыква равно 500 рублей. Гораздо выгоднее будет продавать данные тыквы в торговом центре. Естественно, цены за данные аксессуары на тесте еще не выставлены. А также на тестовом сервере указано, что все эти обменники станут доступными с 12 ноября. Так что готовь валюту к этому времени. Не знаю, как будет на основе, возможно разработчики добавят данные обменники в конце всего хэллоуинского ивента. Что касается обменника эксклюзива, это в принципе тот старый обменник, который уже и так существовал на барве РП. но скорее всего его обновят, добавят в него какие-то еще новые вещи, которые мы сможем продать. Это как раз таки те самые старые тематические аксессуары и скины, которые мы с тобой получали ранее за прохождение каких-либо тематических ивентов. И как правило многие из них нельзя продать в торговом центре, их можно только удалить из своего гардероба. Но ну, а так как в гардеробе места ограничены, в данном эксклюзивном обменнике мы с тобой можем обменять ненужные, приевшиеся надоедливые нам вещи на игровую валюту, что тоже довольно неплохо. Очень надеюсь на то, что разработчики обновят данный обменник и пополнят его новыми вещами. Ну и третий обменник – это обменник шаров новой валюты, которую будет собирать крайне сложно и интересно. Сегодня я тебе также об этом все расскажу. К сожалению, пока что в данном обменнике конкретно на тестовом сервере полностью дублируются все те же вещи, которые доступны у нас в обменнике ты. Судя по всему, разработчики rp пока что решили не раскрывать полностью карты и не показывать нам полностью все то, что нас ожидает в этих новых обменниках. Но я знаю уже точно, что в данном обменнике как минимум будет доступен новый скин Пеннивайза, а также там, скорее всего, будет еще доступен как минимум один эксклюзивный аксессуар – это тот самый красный шарик Пеннивайза с маленьким человечком внутри. И это только одно из всего того, что Новенького нас с тобой ожидает. Как говорили сами разработчики, данный обменник шаров будет реально самым крутым, самым навороченным. Ведь эту валюту будет реально крайне тяжело добывать. И стоит на всех серверах, я думаю, она будет по оверпрайсу. Короче говоря, это все то, что касается пока что на данный момент данных обменников. Ждем с тобой 12 ноября, чтобы все-таки уже что-нибудь увидеть, что вообще нас будет ждать, какие конкретно предметы в обменнике шаров И, возможно даже уже будут выставлены цены. Короче говоря, как собирать как фармить всю эту новую валюту с тыквами у нас дела обстоят с тобой довольно просто даже гораздо лучше чем это было в прошлом году когда мы с тобой покупали ножницы секатор бегали по михайловке или по красной поляне буквально дрались и убивали друг друга каждый спавн чтобы просто собрать хотя бы две-три тыквы все теперь этого больше не будет разработчики наконец-то прислушались к нам и добавили сбор данных тыкв по крайней старой системе которая была примерно пару лет назад когда мы с тобой собирали на конфеты по квартирам и домам. Все довольно просто, скорее всего каждый пайдэй, каждый час эти тыквы будут спавниться абсолютно на всех маркеров всех домов и квартир, и мы с тобой будем опять же за 5 минут до пайдэя занимать какой-нибудь подъезд или определенное место на той же красной поляне и просто бежать по всем домам и квартирам, собирая данные тыквы. Самое интересное то, что в этом обновлении также добавили новые бустеры, которые нам будут давать x2 на сбор как этих тыкв, так и новых шаров. Это очень круто, это просто гениально. Пока что на данный момент я знаю, что данные бустеры можно будет получить за прохождение батл пасса. Не знаю, будут ли эти бустеры даваться навсегда, действовать постоянно или только до окончания данного ивента. Возможно, они будут действовать только один день, а возможно, даже всего один час. Но пока что, по крайней мере, я не видел, чтобы данные бустеры можно было приобрести где-то еще, даже в донатном магазине. Как будет на основе, мы с тобой узнаем, соответственно, после выхода этого обновления. Короче говоря, в любом случае, данные бустеры дают тебе конкретный хороший буст благодаря которому ты сможешь собирать эти тыквы а также шары в два раза больше это гениально здесь даже я не могу ни к чему придраться ну а вот с шарами со сбором шаров у нас с тобой дела обстоят куда страшнее на проекте появляется новая механика а конкретно поиски и охота на клоуна пеннивайза дело в том что данный клоун скорее всего каждый пайдэй каждый час будет менять свое место расположения он будет спавниться абсолютно в рандомных местах. Не знаю, будут ли какие-то подсказки или его координаты, скорее всего нет. Скорее всего, нам с тобой, всем абсолютно игрокам, находящимся на сервере, на протяжении всего дня и ночи, придется постоянно, вновь и вновь, каждый раз искать местонахождение этого клоуна. И мало того, его нужно будет не просто найти, за ним придется поохотиться. Для этого тебе будет необходимо всегда иметь при себе дробовик, который ты сможешь приобрести либо в оружейном магазине, либо состояв какой-либо фракции, особенно в мафиях, ну или просто у кого-то из игроков. Как я тебе уже сказал, данный клон Пеннивайз может спавниться абсолютно в рандомных местах. И как только ты его увидишь, как только ты к нему подбежишь, в чате у тебя появится сообщение о том, что у тебя есть всего 15 секунд на то, чтобы убить Пеневайза, иначе ты умрешь. Самое смешное, если ты будешь без оружия, попробуешь его просто забить кулаками, убить его не получится. И буквально через 15 секунд ты отправишься в больницу. Также я пробовал убить его с других видов оружия. К сожалению, возможность его убить есть только у дробовика. Так что обязательно покупай себе шотган. Если ты планируешь собирать самую дорогую, самую важную валюту на этот Хэллоуин, то всегда обязательно имей при себе дробовик. И вот уже когда вновь ты найдешь этого клоуна, имея при себе шотган, ты просто-напросто сносишь ему башку и за это ты будешь получать 10 хэллоуинских шаров. Ну а заюзав новый бустер x2 на шары, точно такой же как и x2 на тыквы, кстати заюзать все эти бустеры можно и нужно будет именно через инвентарь, не забудь этого сделать как только их получишь, после этого ты будешь получать соответственно шаров в два раза больше, а именно 20 штук за убийство пеннивайза из дробовика запомни если ты не вооружен дробовиком если у тебя имеется даже любое какое-то другое оружие кроме шатгана и ты нашел этого клоуна то не спеши к нему подбегать возможно что он тебя убьет и поменяет свое место локации когда ты уже вновь к нему вернешься на то же место его там уже может не быть поэтому как только ты его нашел увидел запомни это место поставь себе метку на карте и отправляйся в оружейный магазин также расположение информация о месте расположения данного клоуна будет наверное тоже являться некой валютой на сервера потому что это будет крайне важная и очень интересная информация абсолютно для всех игроков во время хэллоуинского ивента скорее всего данной информации какие-нибудь умные игроки в свое время также начнут торговать будь внимателен и смотри не попадайся на хитрых и наглых игроков которые готовы будут тебя обмануть за твои деньги очень шикарная механика очень жаркий и классный в этот раз нас с тобой ожидает хэллоуин